Вот он, Дмитрий Владимирович, вот она. Собрались, собрались, немножко вещей, Торчик не забыл, главное. Ждем машину. Вот, встретил нас Волга. Начинаем потихонечку собираться. Дмитрий Владимирович пошел посмотреть воду, Волжскую, водичку. А я сейчас начинаю здесь собираться. Начинаю собираться. Уходим завтра в море. Дмитрий Владимирович. Ну что, ребятки, потихонечку можем трогать. Что он там говорит? Ну, сейчас посидимся Ну что, погнали. А с той стороны вот дикий берег, дикие леса тоже, это интересно. Сюда Серега плавал там какой-то заповедник или что-то еще что сейчас пятерка наглись двои ну да ладно, не дай лучше помедляй, не так тихо, спокойно бля. мне интересно проверить то. максималку я не долго Сходу у нас бензин на экспедит yeah, на yeah, проти 100 метров, да, тут, а бензина на 150 километров. всем рассказывал, что ее у нас большую как шагу. Сейчас уже найдем кусочек большой как шаги, чтобы можно было хотя бы хотя бы фото сделать, видео, что как бы он там был. Пришли, пришли, пришли. В такое местечко. Уже поставил лагерь. он вот Дмитрий Владимирович занимается готовкой. Добрый день, уважаемые друзья, родственники, соседи, коллеги и просто жители планеты Земля. В данный момент мы находимся, вы сами знаете где, где-то приблизительно, насколько я понимаю, недалеко от Чебоксар и Казани. Но мы ближе к Чебоксарам, чем в Казани. На прекрасном острове, чисто, тихо, сухо, прекрасно начинаем, как обычно, вести... Нормальный естественный образ жизни То есть, готов, то есть готовимся К приготовлению э, Традиционного грузинского супа Харчо вот, последствия мы вам покажем все что у нас э, Будет получаться И то что в результате получится Поэтому передаем всем привет Погода шикарная Сухо смотрите Сижу в одних носочках Погода хорошая туристов, рыбаков на нашем острове нет вообще никого. В акватории немножечко присутствует, немножечко присутствуют люди. Вот. Но это абсолютно никак, ни в коем случае ну, нам как-то не мешает абсолютно. Причем абсолютно. Нет. Вот. Обжариваем репчатый лучочек. Все на примусе. Все чисто, благородно, экологически чисто. вы не представляете, какой запах жареного лука. Смотрите, что здесь творится обжарим обжарим обжарим а ну и чеснок естественно, чеснок но это чуть больше чеснок вот. чувствуете слышите слышите запах такой вот. Вот. прекрасный отдых прекрасный закат смотрите с той стороны сейчас будет за остров зауходить вот прекрасный Печка у нас тут, все, чайочек, все, чин чинарек ну вот утро проснулись чаек кофеек печку испытал хорошо работает надо сделать только правильную проходку в палатке чтобы можно было ставить в палатку вот. печка конечно вещь а то он немножко вымотался Сходили сейчас по острову, погуляли. Отдыхать не работать, конечно, хорошо. Будем пить чай. Будем пить чай водички видишь, надо воды надо купить -то. не думаю ничего проходит надо купить воды леша конечно безусловно как без воды -то? без воды ни туда и не сюда и хлебушка да, может, Должны пропасть, должны О, О. у нас дмитрий владимирович катапультировался на другой берег, в магазин, вот туда и сейчас он даст сигнал позывной и поеду за ним причательно Там стоит какой-то парк-отель на берегу и дальше он уже на машине добирался там до города, так что ждем. Параллельно с нами он сплавляется. Четырехпалубный теплоход Тут потихоньку сплавляется, как и мы. Мы только в разных направлениях с ним идем. Он пошел на Чебоксары, а мы на Кокшайск. Третий день сплава. Сидим на острове третий день сплава, прекрасно. Погодка сегодня прекрасная. Погода сегодня прекрасно, шепчут. Да. Солнечные панельки заряжаем. Здесь одна, там на лодке еще одна, там у меня лежит. Выручает, когда есть солнце, очень хорошо. Что, решили сходить на островочек на другой на разведку. Погода хорошая, делать нам сегодня особенно нечего. Пойдем, сходим. ребятки вечерний костерок посмотрите горит вечерний костерок темно наверное не видно там ну, так хотя бы доброе утро среди коллеги да вот. Вот и закончилась очередная маленькая экспедиция под названием марийский уикенд возвращаемся домой погода как видите шикарная туман ушел Тишина, покой вообще, просто сказочный получился уикенд, марийский. Как вы отдохнули, Дмитрий Владимирович? Прекрасно, прекрасно, просто прекрасно на самом деле. Хорошие, красивые места, да. шикарнейшая было, Волга. Да, было, было много маленьких, троничь. интересненьких путепоходиков. Да. да, посетили Чувашую. Однажды даже. Однажды, да. Однажды даже посетили Чувашию, да. Вот, поэтому... Мы будем собираться, Вот сейчас просто уже готово. пошли уходим. под вот остров, наша стояночка замечательная, оставляем до следующего сезона. В следующем году, даст Бог, еще заскочим сюда. Летом, конечно, здесь наверняка достаточно людно, наверное, люди добираются у отдыхающих. Может по весне, может по осени, а может и летом. В общем, идем, Отдохнули хорошо, конечно, природа – это настоящий релакс. Вот. Всем советую чаще выезжать, чаще убираться. Совсем другое душевное состояние. подтвердит. Да, совершенно верно, так и есть. Прям энергетический заряд гармонии с природой. Все пошли.